Друзья, это видео для детей, начинающих изучать английский с нуля. И буквально за пару минут вместе с учениками школы ILS ваш ребенок выучит веселую песенку про игрушки, разговорные конструкции и получит много положительных эмоций. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS. Your bilingual Пусть не всегда дети попадают в ритмы ноты, то, сколько эмоций они вкладывают в каждое слово и каждое движение. А ваш ребенок изучает английский через яркие эмоции и желания? Напишите «да» или «нет». Потому что если «да», то все, что он запоминает, останется с ним на всю жизнь. С вами была Диана Вилан онлайн-школа ILS. Изучайте английский с нами!